Надежда праведников не постижает, потому что, если они сохранили свои сосуды в чистоте и святости до самого конца, они наследуют жизнь вечную. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, потому что есть ложная надежда, ложная надежда у плотских христиан. Так как ленивец пожинает в удел ветер, точно так же сеющий в плоть пожинает тление. Все люди, которые имели ложную надежду, те которые сеяли в свою плоть, те которые надеялись на человека, те которые жили по образу мира сего. Они имеют ложную надежду, они пожнут в удел тления, они умрут, их грех убьет их и они закончат в аду. Церкви этого мира они продают этим плотским христианам ложную надежду, они им продают за деньги ненастоящего Иисуса Христа. Они продают им подделку. Антихриста. Люди верят в Иисуса Христа, который разрешает им грешить. Это антихрист. Они следуют за Ним. Они называют Его своим Богом. Они поклоняются другому Богу. Не тому Иисусу Христу, который пришел освободить мир от греха. Который пришел дать тебе свободу. Не ту ложную надежду, которую продает тебе твоя церковь, которая говорит, главное верь, а Господь позаботится о тебе. Он любит всех, и в первую очередь грешников. Так что неважно, будешь ли ты грешить или нет, в последний день Господь воскресит тебя, потому что ты участвовал в вечере Господней, потому что ты пил кровь Его и ел тело Его это заблуждение, написано, что ничто нечистое и преданное мерзости не войдет в жизнь вечную. Мой милый друг, слышишь ли ты голос Духа Святого, исполняешь ли ты волю Отца Нашего Небесного, потому что если ты не будешь слышать голос Духа Святого, ты услышишь однажды, отойди от меня, я никогда не знал тебя, потому что ты не позаботился, чтобы слышать голос Божий и исполнять Его волю. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Самого Небесного. Вот что сказал Иисус Христос тем людям, которые действительно серьезные, которые действительно имеют уши, чтобы слышать, мой милый друг. Если ты не хочешь проводить вечность в аду, Повстречайся с живым и реальным, настоящим, неподдельным Иисусом Христом, который скажет тебе, что тебе надобно дальше делать. Да благословит вас Господь наш Иисус!